Ну чё, здравствуйте. Так, когда там последний ролик вышел? Ох еба... Как вы все знаете не так давно прошла презентация e 3 и по сути все что было показано в 12 конференциях можно было спокойно уместить в три основных это microsoft с беседкой и парочкой достойных и многообещающих проектов всякой инди говно в котором можно открыть несколько интригующих игр и все остальное так как некоторые конференции не то чтобы были скупы на громкие анонсы демонстрации геймплея арты новости пререндерные ролики они просто лили воду большую часть времени не говоря ровным счетом ничего а только лишь упоминая о том, ми ми, -ми мы ведем разработки, поэтому сидите-ездите». Некоторые вообще, кроме названия игры, не показали ничего, мол, «Ну вот вам название, а вы там сами сидите, гадайте, чё, куда, зачем и как». А то, что устроили тейк-ту, вообще не поддается объяснению, как можно на выставке, посвящённой видеоиграм, устраивать такую ересь. Не, ну а чё, давайте в следующий раз устроим кукинг-стрим, возьмём Тодда Говарда и автора из других компаний, наденем на них фартуги, отправим борщи варить. Не, ну нормально будет, а чё нет? Во многом должен признать, что с каждым годом индустрия становится все больше. И в то же время растут не только затраты на создание хороших AAA тайтлов но увеличивается время на их создание. Поэтому мы все чаще начинаем видеть, как после анонса игры ее примерная дата выхода планируется на 2, 3, а то и 4 года вперед. Общее количество анонсов, на первый взгляд, интересных проектов довольно большое. Тут вам и некое подобие на третьих героев, фанатов которых до сих пор огромное количество. И если Songs of Conquest получится тем, что от нее ждут, то и старым фанатам будет приятно окунуться во что-то новенькое, и в то же время подтянется новая аудитория. И очень круто выполненная на первый взгляд игра It хорошей пиксельной стилистики по заверениям разравов, которые и бои будут красочные, и локации офигенные, и всем суперстатам пенков раздать можно будет, и тонна контента от Nintendo, начиная с переизданий всяких обезьянок в шарика 20-летней давности, заканчивая анонсом новой Зельды. Поговорим же мы все-таки по большей части про большие тайтлы. Но как же так? Это ведь итоги всей Е3. Почему же речь будет идти не про все, что показали на e 3 Все из-за того, что большая часть заурядных и казуальных геймеров, которых с каждым годом становится все больше, не разбирается и не хочет изучать и рассматривать новые проекты, им вкинули пререндерный ролик второго сталкера, это разлетелось по пабликам, наклепали мемасов и все, похер на все остальное, ждем выхода. Если это не будет форситься в мемах, в пабликах, стримерами и прочими креаторами, которые создают контент, то никто про эти игры никогда и не узнает, абсолютно безразлично, каким выйдет проект 12 минут, который дает неплохие надежды на сильный сюжет и большую реиграбельность, вследствие задумки, связанные с петлей времени. Будут пройдены стороной новинки Nintendo вследствие того, что Nintendo занимают чисто свою нишу семейно-домашних игр, в которой у нас на просторах СНГ не то что играть не принято, а даже говорить запрещается, иначе «ты чё не пацан, Анна? И поигрывать в продукты, которые могут разве что в усмерть пьяные представители контингента, именуемого по понятиям, но, на различных вписках и тусовках. Ни одна живая душа не будет обозревать и делать обзор на японские или корейские мемохи по типу Aiden Chronic. У нас в стране и так ситуация не из лучших. Нам только котиков, аниме и постапок подавай. Только в стилистике бывшего совка. Это обязательно. Начнем же мы с мастодонта конвейерного клепания. СОФТ, <coughs> Извиняюсь, Юбисофт которая, к невероятному удивлению, не показала нового Ассасина. <свистит> <свистит> <свист> И ты на секунду думаешь, хм, они решили более плотно начать работать над следующим проектом?» А нет, нихера, нам анонсят дополнительный год поддержки игры по сравнению с прошлыми частями, говорят про добавление новых ивентов, мелкие правки, которые просила внести комьюнити. Немного нахрен никому не нужно статистики, и сказали немножко про второе дополнение к игре Осада Парижа. И что это будет просто нереально. Это будет самое масштабное сражение в истории. Викингов там посмотрите, бабахи взрывы, вообще экшон. Но мы-то с вами понимаем, что все это сделано лишь только для одного: чтобы еще один год повытягивать из игроков бабки. И здесь можно предположить новый вектор развития компании не крепать новые франшизы каждый год, а выдавливать. До последней капли то что уже вышло и только после этого выпускать что-то новое показали обновление для радуги в которой можно будет скатать от силы два 3 раза и забыть как страшный сон светанули симулятор гитары мол мы помним у вас тех самых трех с половиной фанатах вы не забыты тоже можно сказать и Джаз dance и обнове к watch dogs watch, watch dogs блять из интересного показали немного графония и геймплея Far Cry 6 с довольно прикольной стилистикой кастомного оружия и по предположениям на это и будет сделан упор в новой части. На так называемое развитие шутерной мясной составляющей, так как в плане основных квестов и активностей все как было, так и останется. Иди туда, убей тех, принеси 10 шкур диких кабанов и 6 фекалий енота, чтобы скрафтить новый патронтаж. Также показали дополнение, где можно будет погонять за антагонистов прошлых частей, дабы в полной мере от первого лица понять. Безумие это точное повторение. Одного и того же действия. Также показали прикольный на первый взгляд симулятор экстремальных видов спорта. Всякие там велики, сноуборды, джамперов, И вангу, если впоследствии эта игра выйдет в VR, вот это будет улет. А также сломанные руки, мебель, посуда и прочие элементы интерьера. Показали довольно многообещающего аватара. Неизвестно делающегося ли по мотивам фильма, или он же он будет иметь свой уникальный сюжет, хз. Но что можно предположить уже сейчас, когда эта игра выйдет, она явно будет знаменовать выход на Next Genа. Ждем и наблюдаем, короче. И это все, что показали юбики. Ну еще там вроде сериала кинцо занонсили на Apple TV+. О oh, боже мой! Да всем насрать! Так, про беседку и Microsoft мы поговорим в самом конце, а сейчас немножечко внимания для остальных проектов. Как я уже упоминал в начале ролика, начнем с пиксельного творения от, внимания белорусских разработчиков Нихуя себе! под названием Replace. Мне очень завораживает такая пиксельная стилистика, и сразу же всплывают в голове довольно ламповые и приятные проекты, как Stardew Valley или Dead Cell. Нам предстоит играть за искусственный интеллект, помещенный в человеческое тело. Как заверяют разработчики, подвезут махач, паркур и атмосферу антиутопии. И раз уж речь зашла о платформерах, упомянем сразу игру от создателей Limbo и Inside под названием Summerville. Как уже можно предположить из трейлера, нам не дадут ни интерфейса, ни контекстных меню, только атмосфера, разрухи и отчаяния в надежде спасти себя и свое семейство. Плюс ко всему хотелось бы ответить проект «12 минут», игру про некую временную петлю, в которой нам не раз предстоит менять свой выбор в надежде найти выход из сложившейся ситуации. Кто смотрел фильм «День сурка» и «Зависнуть в Палм Спрингс», должны понять. Ну, давайте перейдем к проектам покрупнее и к тому, что же там такого намудрила беседка и Фил Спенсер. Начнем с того, что Microsoft не просто намекают, а арут вам в ухо. Купи ГеймПас, купи, мы туда и все новые игры выкатим, и эксклюзивы, и старые проекты там будут. Купи подписку, купи, купи, купи, купи, купи, купи, купи, купи. Итак, то, что произвело наибольший бугурт у западной аудитории, это новый проект беседки, на удивление, не связанный со вселенной Fallout и древних свитков, Starfield. Я не очень сильно люблю космическую тематику и сеттинг, хоть и очень люблю тот же Dead Space. Но игра создает интригу чего-то интересного и многообещающего. Показали немножечко нового не Left 4 Dead 3 ни в коем случае. Теперь это Black 4 Blood, и здесь все будет упираться, как и в Left 4 Dead, на наличие хорошего директора по генерации разнообразных ситуаций. Ведь ее успех, как и старого доброго Left 4 Dead, будет зависеть не от графики, которую там не показали, а от интересной генерации активности и ситуации на карте. А иначе вам с корешами хватит ее на один вечер, за который вы успеете понять все механики, маршруты, передвижения и прочие аспекты. И бросить ее за отсутствием интереса играет дальше. Остается только надеяться, что разрабы не обосрутся. В любом случае, нас в скором времени ждет демка, и можно будет предварительно сказать, выйдет ли продукт удачным или нет. И сразу же не отходя от кассы, хотелось бы затронуть новый проект от моей любимой Аркейн, который будет называться Redfall. И который также очень похож на жесткое рубило в команде из четырех человек против орд монстров, которые представлены вампирами. И которые, как понятно из трейлера, будут обладать различными способностями, отличаться друг от друга, как и главные герои, за которых нам предстоит играть. Вообще из трейлера мало что понятно, то ли это внебрачный сын овервотча, то ли Left Dead на максималках, то ли батл рояль с обилками. Одно могу сказать наверняка, это аркейн, а значит геймдизайн и стилистика будут выполнены превосходно. Но в то же время ничего. Чего не сказали про давно за ноншенный дезлуп, который, потому что мы видели, выглядит как второй дизик, у которого поменяли текстурки и оставили все те же самые механики. Короче, непонятно, что они там умудрят, надеюсь, что в конечном итоге мы получим хорошие игры. Также немножечко затрону новую фарзу. Хоть я не являюсь большим любителем гоночек и автосимуляторов, для меня эта ниша осталась на старых частях NFS на ПК, 1 и второй плойке и PSP. Исходя из показанного, нам ждет такой весьма увесистый графон. Дай бог, чтобы твоя старенькая 1060 его потянула. <св> <св> Извините, пожалуйста. Куча растительности, брызги, грязи и пыли из-под колес, детализация авто, все смотрится круто. Также упомянули про большое количество активностей и сколько из них будет действительно интересными и смогут ли они затянуть игроков на длительное время, покажет практика. Еще один проект, про который можно будет с уверенностью сказать, что он выйдет охирительным, это Elden Ring от всеми нами обожаемого Миядзаки и автора романов «Песнь льда и пламени», по которым была снята «Игра престолов» Джорджа Мартина. Сомневаться в том, что два великих автора смогут создать очередной souls лайк -like, который будет на слуху еще много десятков лет, не стоит. Из показанного трейлера уже видна схожесть со вселенной темных душ. Тут вам и неведовая хрень в виде дерева, вокруг которой все вертится, и непонятные черти из катакомб Анор Лонда, и колокола подвезли. И даже драконы есть. В общем, я уверен, что игра выйдет шедевром. Ну и конечно же, О Великий. Тот, что подарил бесчисленное количество мемов, фразочек и основал вокруг себя целый культ почитателей с незаизмеримым количеством пользовательских модификаций к первым частям. Сталкер 2. О, как же сильно начал течь кипяток поляшкам русскоязычной аудитории. Давайте сразу, ребят, вы забыли, что было с киберпанком? И как заранее надуманные ожидания в итоге обернулись против самих игроков. Первое и самое главное, не надо ставить в один ряд те воспоминания и чувства ностальгии из детства. Как вы, сидя рядом с тем самым ящичком на одноядерном отлоне, глядя в этот белый монитор, который ежесекундно посылал вам в лицо миллионы заряженных фотонов, Рядом с тем, что вам показали в трейлере. Между этим всем стоят года переносов, перекупов компаний, забросов и возобновлений работ над проектом. Лучше готовьтесь к обычному проходничку, который, скорее всего, будет допиливаться еще в течение полугода, а то и года после выхода. Если повезет, я буду только рад увидеть то, что все ждут от этой игры. Но максимум, что вы можете надеяться, это увидеть метро Исход только во вселенной Сталкера. Все стоишь атмосферой Советского Союза с 15-минутными разговорами сталкеров о том, что происходит мертвое и в то же время манящие к себе и чувство неизведанности зоне. Ну и конечно же к этому. Еще один интересный сиквел, который нам показали, это Plague Tale Requiem, который продолжит повествование уже повзрослевшего брата и его сестры. Ждем и надеемся, что это будет как минимум не хуже первой части и по сути это все конечно же я не рассказал про массу интересных игр но ведь мы сейчас рассуждаем в контексте рядового завочанина, который пришел домой после ночной смены навернул борща и такой так во что бы таки поиграть на новенькое а? да да да да да я не упомянул про battlefield но во-первых я не помню чтобы за все время у меня было наиграно в батлу больше 30-40 часов в любую из частей. Плюс ко всему тому, что показали в трейлере после презентации, вышли небольшие дополнения. Рассказали о том, что лобби будет заполняться ботами по мере подключения игроков, сделано это дабы уменьшить время ожидания по поиску матча. Те самые показанные танки, которые вы можете сбрасывать в любую точку карты, можно будет брать лишь за очки подкрепления, а так придется по старинке брать на респавне. Сказали, что симуляция катаклизмов по типу торнадо, показанная в трейлере, будет рандомная и разнообразная, а не одна и та же на всю карту. Крюк-кошка, смена весов оружия на ходу, как в Крайзисе, выглядит круто, базара нет. Но все это лишь слова, и как оно будет на самом деле, хрен его знает. Пока что лишь можно сказать будет то, что это очень сильно похоже на четвертый Battlefield, и как выйдет на деле, надо будет смотреть. Было много интересных и в то же время странных проектов по типу того же Atomic Heart от наших, так сказать, отечественных производителей, которые решили устроить дискотеку 90-х под хиты группы Mirage. в таком случае ролик выйдет на несколько часов. Но вы можете подписаться на мой Twitch, где периодически сможете задать мне интересующие вас вопросы и поговорить на те или иные темы более развернуто. На этом все. Удачи и побольше вам вентиляторов и кондиционеров в эту жару.